Всем привет, На связи мистер офисер, продолжаем играть мы в игру Orient View of the Visps. Значит, что мы сделали с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы с вами образдили немножко тихий лес, где мы сейчас с вами находимся уже не 60%, а на целых 68% открыли. Вот, а, помимо этого мы посадили деревце. Все-таки у нашего озеленителя полей Талим можно было взять задание на высадку дерева. Дерево посадили вот в этом районе где-то. И мы даже смогли поглотить с этого дерева. Да, думали вы способность, но нет, нифига. Мы теперь можем наносить на 25% больше урона. Зачем это, да? Спросите вы. Но вот, вот так вот игра распоряжается. Также у Люпа мы побывали вот здесь, где его дворец, да, там... Вот, и все-таки я решил, ладно, возьмем у него, чтобы карта нам показывала, где у нас ячейки жизни. И чтобы карта показывала, где у нас осколки духов. И как видите, осколков духов еще собирай, собирай. Причем, наверное, какие-то из них будут очень даже полезные. Вот, ну... Побывали мы еще с вами где в прошлый раз, вот здесь. А, оказывается, все равно нам чего-то не хватает, чтобы мы смогли добраться до мешочка и до осколков. Мы не можем, собственно, благодаря Перу, который теперь у нас есть, подниматься вверх, потому что там нет воздушных потоков. Так что как-то вот так все печально. Не все было однозначно, как я думал. В общем, печаль еще та. Вот, открылось у нас вот это все пространство. Открылось. Ну, то есть мы можем спокойно туда идти. Я не знаю, как вот это открылось, как сюда попасть. Наверное, как-то вот отсюда. Полагаю, я, но не факт. Надеюсь, что так, но. Крина узнает. Вот, и в тихий лес мы сегодня. Продолжим его обследование. Сюда я не смог попасть. Но в принципе там птички нужны всякие эти. Будем надеяться они восстановятся. И если мы сейчас обследуем тихий лес. То мы сможем еще и сдать задание люпа. Типа карта тихого леса ему нужна. Так что давайте остановились мы вот на этом месте. Где упала наша. Красавица. Сова. Какие-то здесь каменные фигни. Шмигни. Так, ладно, я держусь. Не понимаю. Охотничьи угодье, Чё, блин? Ни навыков, ничего нету. Какого хрена? А, вот это гадость, да? Оба. Жрёшь, да? Давай потихоньку, я думаю, она нас не увидит. Прячемся. Я не знаю, должны ли мы вообще сюда сейчас идти. Здрасте. Как ты так держишься? Здесь никого нету. Здесь никого нету. Спалило нас. Да. Что за горе птиц? Я притянулся, и это не помогло. А, -а, -а. куда нужно прыгать? Еще дальше, что ли? Пипец. Просто пипец. Так, понятненько, понятненько. Видишь, тут все потянуло ветерком. Да, не знаю, давайте пробовать что-то делать. Тут понятно, тут нас не видят. Ой, -ой, Ой, Так, а может быть это тряпка? Реально он же там находится, а тряпка передо мной. Прячемся. Здесь никого нету. Опачки. А вот это место. Я хотел до него сразу допрыгнуть. Нет тут никого. Блин, а дальше куда? А, налево, направо. Налево пойдешь, никого не найдешь. Направо пойдешь, жизни лишишься. Ух, елки зеленые, все что ли? Епец. Тихий лес, да? Вот тебе и тихий лес. Разведываю локацию называется. Вовсю. все. А, да. Не думал я, что все так будет. А, чё это такая музыка-то? типа все плохо все хорошо же так и чё ветреные пустоши чё блин тут еще что ли локация охренеть я офигею я думал тихий лес это все а тут хрен то там не они Нереально угорают? Ори стало больше? А, отлично. Здесь еще и песок забит, да? То есть, чтобы попасть обратно, мне нужно обкакаться, да, тут? Ну, спасибо, ну, спасибо. Так, а если мы тут заберемся? Мы же можем вот тут побегать немножко, да? Я так полагаю. Тут песок. Блин, но пески... Может быть мы тут в песках научимся чему-то новому? Как считаете? Тут какие-то, смотрите, хрени. Что за фигня? Тут руда горликовая под песками. Тут прям сыпет песок. Там вот забег-побег. В натуре дом предков слух разведан. Это пипец какой-то. И реально, какая-то дичь. Вот как это все собирать? Неужто мы покровителем будем песков? Опять не дает ничего делать, просто смотреть. Окей, давайте посмотрим, красивое место. Мы видим в песке призраков Ори. Здесь жили горлики, пока упадок не загнал их в шахты. Неужели такая судьба постигнет весь нивин? Если не вернуть свет? Подтверенные пустоши. Подветренные. Подтверенные. Что-то нифига тут не ветер. О-о-о! Как это? А Как это? Но, блин, она, походу... А, пофигу, да? Я понял. Пока. Там вот какие-то капули золотые. чтобы это значило, непонятно. А, вот что это значит. Ой-ой. Пока. Получи, блин. Будет он мне тут выделываться. У нас тут супер-пупер. Урон. Отлично. Не зря я туда подкрался вверх. Так, это нам прям. Ой -ой -ой. ой ой ой ой ой ой какого хрена горликова руда офигеть тут прям а если а то есть обратно можно да окей Я думаю, тут все застряли опять какой-то гад тут что это значит что это за фигня тут Офигеть. Так, что тут у нас? Это не ломается. Какая-то лопата. А как-то можешь подобрать? Можно? Нет? Никому не нужна лопаточка. Запарили вы всякой фигней заниматься, ребята? Офигеть, тут мощные кристаллы еще, Кто тут не будет ползать? И Ёптит, там смотрите, сколько этих гадов. Песочек, понимаешь ли, да? Мысли ему пофигу вообще? Ты чё, в скафандре? Офигеть, это в натуре какой-то скафандрианин был. Это что за кишка? У, -у, -у, -у да, Фик, с той стороны, да, ХПшка, которую мы сейчас пока не сможем взять. Тут у нас лава, да? Прикольно. Пока. Ну, только так с ним драться, походу. Так, а тут у нас, типа, выше ходик есть. И тут, типа, есть... Где-то там хипешка, да? Ай-яй-яй. Не, ну... Блин, неужто тот должен восстановиться червяк? И через него мы должны все это сделать. Ну да, тут червяк нам нужен. Песок, да? ёкарек макарек карек к Так. Ну, хоть что-то меня радует. Куда-то я иду, уже 11% прошел. Хотя вообще не собирался сюда попадать. И вообще не знал, что что-то такое подобное будет. Два удара хватает, чтобы. Шатать этого. Лахиша. Так, ну чё, я на мосту, оказывается, да. Блин, тут еще куда-то. Ход. Да вы серьезно. Снизу какая-то фигня. Здесь какая-то фигня. В натуре какие-то, да. Ай, то есть тут вообще все плохо. О! А, спасибо. Что-то я открыл там. Что это значит? Тут-то песок высыпался. Э, тут его тогда ссыпать и ссыпать еще. Так, а как нам туда попасть? Полочку. Тут что-то ничего не происходит. Странно все. Где-то что-то происходит. Где-то не происходит. Очень это странно все. А, то есть у нас насыпалась вот эта хрень, да? Которую мы. Можем только так попасть, походу. Пока. Uh, да, мы сможем вверх попасть. Ну елки зеленые. Я потом понимаю, где был, где не был, да? Ну отлично. И чё это значит? А, ну все, я понял. То есть смотрите, что надо сделать. Отлично. Да йог. Лично. Дай. Повелитель Песков, блин. Надо вот это все убрать, чтобы вот эта гадость врезалась сюда, и мы тогда... Сука. Вот как это? А, -а, а отлично, но нет. Ай. Так, ну допустим, тут делать так вот надо. А -а -а -а. Отлично, я сделал на тебе. Ой. Отлично, прям как надо появляется. Угу. Угу. Я прошел эту загадку. Последний рубеж. Вы получили новосковых дуков. С ним вы наносите на 20% больше урона. Когда у вас менее 15% жизни для использования, нажмите. Ну, в общем, понятно, что это за херня. И он тут? Вот. А нет, это за него он. Вот он. самоубийство называется это. так тут давайте вот пешку установим себе. него же это ходить без не без нее блин я хочу карту открыть а у меня тут понимаешь, вот такая фигня песок да <г behaviour> Несколько вариантов, значит, да? А лишь бы захлопнуться этой пасти! Ай-яй-яй. Так. у тебя есть контакт, типа можно было вообще вон за тоже зацепиться. Так, нас тут ждать сейчас будут. А, это друг. Ха, я ж поддраться хотел. Горлик шахтер. Можно тебя на минутку? Не бойся. В отличие от своих сородичей, я не поддался искажению. Но возникла одна неприятность. У тебя у тебя водички нет? Так вышло, что моя фляга упала и разбилась. То есть нет, жажда меня не мучит. Мы горлики народ стойкий. Я еще неделю в этой пустыне спокойно проживу. Но готочек воды раз в пару часов освежает дух. А моему духу сейчас очень нужно освежиться. В общем воды у нас нету, но если у нас окажется вода, мы знаем ее её... кому нужно отдать. И не надо его бить. У него, значит, будет фонарь, да? Который он, скорее всего, отдаст. Или что он отдаст? Кому-то там фонарь был нужен. Ой, куда я иду, я не понимаю. И зачем я иду куда-то туда, я тоже не понимаю. Вот это мне не нравится. Так, ладно, тут типа есть... Ага. Ага. Поглотить свет. И а тут? Разъяватель песков буду. Подкоп. Вы освоили новое умение. Нажмите RB, чтобы зарыться песок, а затем нажмите RB еще раз, чтобы совершить рывок вперед. Так, ну допустим, цельтесь на песок. Ох, ё! Это что у нас? Оху! Так. Ой, Ой. Тут то чё у нас? Не? ППШку не теряем, это самое главное. Прикольно, кстати. Ай! Ай-ай-ай! Не добрался я до того места. А теперь добрался. Активируем пьедестал. И сюда уже можно будет. Испытание на время проходить. Да. Прикольно? Что я могу сказать? Я понял, что тут больше ничего нас не ждет, к сожалению. Так, и я еще понял, что я могу вот все это собирать. Так, а тут-то я что не могу забраться? От грибы, а? Еще мне придется самый вер запихиваться, а? Окей. Придется отсюда лететь. Однако. Ну да. Другому нам тут не дает ничего сделать. Жаль, конечно. Что сделаешь? Так, ладно. Типа мы здесь взяли все самое ценное. И теперь можем отсюда спокойно, с совестью убегать. Жесть, конечно. Куда вы беретесь все выеживались так тут у нас есть такая вот возможность порыскать чего-то Что-то порыскать есть, да, возможность. Так, а тут что у нас? А тут у нас. ай яй, -яй. есть контакт. Все, да, больше тут нифига нету. Эй, прикольно. Так, собрали мы тут вкусняшку. Есть у нас еще возможность там пособирать. Ну что, я рад такой способности, если честно. Ой. Пошел ты. Да а. А что, у нас тут все плохо, да, с хипешкой-то? А здесь у нас что есть? Возможность куда-то идти вверх еще. Уф. Да, интересно это все. Когда ты думаешь, что все заканчивается на тихом лесу. Тут оказывается, видите, в чем дело-то. Есть еще много чего интересного. Так, как туда попасть? Ореок, макарек. Так, все, забираем. Обмен ячейки энергии. Нет, тут все бесполезно. Ему пофигу с его панцирем Радно это все конечно ой нас тут тоже будут сейчас крушить ой-ой-ой я прям это готов помирать да Ух ты ж, ⁇ лки, зеленые. А, это то место, да, где мы переключили, понимаешь ли, все. Так. А здесь как нам быть? А, прикольно. Прикольно. Очень прикольно. Я вам скажу. Только так, походу. Больше никак. Правда, вот еще хпшка. Борликова руда нас тут ждет. Блин, тут еще куда-то... Да, дела, конечно. Ой. Тихо-тихо-тихо, я тут хочу вот еще взять одну. Ой-ой-ой. Все, взял. Ухухуху. Гонка, блин. О это капец какой-то ребята получи блин тут еще смотрите какая то есть штука которая дверь нам откроет о-хо-хо я даже так могу делать вот кстати интересно грибочки ты знал, что так могу сделать с тобой? И вкусняшек тут нету, да? Ей, ей, Да, но это походу надолго тут все. Очень и очень надолго, блин. Классно, конечно, я прям не скрываю всей классности, но, блин, это пипец, конечно. Ой-ой-ой. Просто какая-то дикая дичь. О, шаталась, что ли, сама по себе? Ух, елки зеленые. Как я так делаю, я не понимаю. Ух, тут у нас еще... Еще один фрагментик открытие каких-то врат непонятных я вот даже не представляю где они находятся но это интересно и они жрут то смотрите как я уже начинаю знаете о чем думать у нас же есть там сейчас зайдем где то есть такая штука когда начинается, а? ага, безрассудственность получать больше урона. М -м, вот, мне нужно все-таки, походу, стойкость, да? Сбор энергии, дребезги. Быстрый выстрел. Да, нафиг она нужна. на 30 процентов меньше урона вот ставим эту макарону так макарона макарона здесь мы прыгаем да и идем вверх Отлично. Блин. Так, надо прям по таймингу. а ой, ой ой ой ой ой всё я понял а, что сложно тут осколок будет получить так отлично. да блин ты серьезно уже так сейчас пушкой долго будешь стрелять Это понятно а Все, умираем, умираем, умираем. Отлично. Да что ж такое-то? А! -а, -а, -а! Ой-ой-ой, все. Как вот на последний запрыгнуть песочек? Тут все понятно, в принципе, мы можем вот так вот. <arquitecturne> Ой, все, я почти за. Прыгнул. Сметение вы получили на улоскок духов. А с ними враги возро... возрождаются быстрее. А зачем? Возрождаются быстрее враги. Для использования нажмите Ну, в принципе, может быть, где-то и пригодится, да, эта хрень? Типа для фарма и энергии. Да, пипец, конечно. Вот здесь есть ходик. Но, блин, нам надо заканчивать с этой, с этой какахой. А, тут мы в принципе можем. Ведь как тут все просто оказывается, да? Пуститься не проблема. Да, проблема подняться. Что я хочу сделать? Чтобы подорваться, а? Нет такого, что нужно... Говнюк, а. Как вот его еще назвать? Туда, отверх, надо приподняться. Как? Если мы всех врагов уничтожили, да, тут? Опять же, через эту систему, да? Покойся ты. О, -о, О, вот это я люблю, вот это я люблю. Как? Ай, ты гадость! А! -а, -а! Да чтоб тебя есть контакт так а тут у нас закрытые ворота теперь они открылись что ли? сразу вот так вот две штуки все и э -э -э. прикольно не зная того что мы что-то там собрали мы смогли открыть врата Вопрос, какое тут по площади здания? Сколько тут всего? Тут мы уже поняли, что пипец сколько всего. Я думаю, на этом нам стоит закончить сегодняшний видосик. А вы, если еще не подписались, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь со мной на связи. он покричал и ушел. Всем спасибо за внимание и всем пока.